Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего расклада. Это гляделка на недельку с 9 по 15 ноября. Выбирайте из четырех вариантов, указанных далее. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любой вариант. Времечко в описании. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый красивый, такой классный розовый, прям под маечку, вариант? Футболочку, маечку, все дела. То у нас есть ли такие любители, которые любят поправлять? Окей. Давайте посмотрим вашу гляделку на недельку с 9 по 15 ноября. Сначала будет общая энергия недели, а потом уже по дня. Кому интересно дотошно да, знать. Дорогие мои, ну общая энергия именно у первого варианта, я бы сказала, у нас пустая карта, поэтому либо здесь я бы сказала, что энергии, в принципе, ту, которую вы сами зададите этой неделе, все зависит от вас, либо от вас она тупо скрыта. Есть еще один такой момент, что, в принципе, то, что изображено обычно на пустых картах, иногда вообще ничего не изображено, это есть некие, некого рода своего подсказка для того, чтобы понять какая же энергия присутствует. Поэтому здесь у нас очень красивая девочка с красивой собачкой. Я бы сказала, что здесь присутствует некий такой м, карта дурака, что... А, Энергии недели новая, какое-то некоторое новое обновление, что-то радостное. Вас, присо... Вас будет, я надеюсь, прям кусать за попу. <с> радостное, прям радостное, да, кусание за попку. Поэтому а что-то интересное, новое, классное, возможно, даже с кем-то, возможно, с лучшим другом, либо с подругой, почему бы, собственно, и нет. Но а что-то некоторое, новый путь, новые вдохновения на следующей неделе Возможно обновление, возможно та энергетика у вас будет, та аура, которая в принципе не присутствовала у вас достаточно давно либо вообще никогда. То есть какое-то некая новелла. Возможно также будет играть очень большая наивность, легкость, такая лучезарность. Но смотрите, не перебачивайте с наивностью, а то такое бывает. Поэтому, дорогие мои, классно в принципе по энергиям неделя если так судить окей давайте дальше по дням кому интересно по дням а, в начале в начале я не говорю сразу что у нас будет каждый день именно он проигрываться разные люди по-разному живут в разном темпе своей какой-то жизни поэтому Давайте вначале, что у нас присутствует? У нас присутствует рыцарь, маг и сила. Я бы сказала, что здесь а, такой шебутной день, который, в принципе, вы совсем справитесь. Возможно, также, если вы не особо нагружаете какие-то свои дни, возможно, как-то легко живете. Но ну, давайте, ничем не загружены в этот день. Возможно, вас могут подзагрузить, вас могут как-то за, за, задействовать в некоторых проектах. А, вас могут Возможно, также тиранить. Но я бы сказала, что у вас достаточно сил со всем справиться. Поэтому день немножечко такой шебутной. А, возможно, если вы работаете как-то где-то в каких-то сферах, которая вот, адвокат-юрист и проницательность не нужна, а, то, возможно, это ваш прям день, я бы сказала. Если, у как, если вы а, какой-то закрытый и работаете в закрытых организациях, вас никто не, трог, не трогает и вы просто считаете отчетность, вас могут терроризировать. Вот такой интересный шебутной день, но это в зависимости от того, какую вы жизнь ведете. Поэтому, пожалуйста, вот это тоже обращайте внимание. У всех все просто по-разному. Расклад достаточно такой общий. Так, давайте дальше. Здесь у нас Здесь. здесь у нас, у нас, у, нас, у вас и у спецназ Интересный, классный. Также следующий день наполнен какими-то веселыми событиями, веселыми людьми, случаями. Здесь я не исключаю какие-то попадания в какие-то фиаско с людьми. Я не исключаю, но здесь я бы сказала немного со знаком плюс. То есть вы, возможно, с кем-то попадете в какую-то передряжку и, возможно, это будет очень сильно здорово. Возможно, какой-то знакомства. Вдруг ты с кем-то познакомишься с будущей своей подругой. А, нет, не выдумываю. А, но а, по девятке Пентакли я бы сказала, что здесь день достаточно здоровский, классный. И для подведения даже каких-то своих итогов жизни, возможно, для встречи с какими-то людьми, подругами, друзьями, для общения. А, да. Здесь его... Да, дорогие мои... Ну, возможно, какие-то очень сильно интересные случаи. Возможно, вы просто столкнетесь с какими-то людьми, которые вы когда-то знали. То есть здесь, в принципе, здоровский такой гордливый день, который вы будете горды за себя, за свои достижения. Вы будете, хваст... возможно, хвастаться даже перед кем-то уже. Возможно, как-то блистать э, в, этом, в этот чудесный, классный, здоровский День. такой блестательный, немножечко наполнен всякими событиями и очень даже неспроста. И это касается других людей, не только вас. Возможно ваших друзей, возможно вы встретите правда подругу вдруг, подругу встретите. Давайте дальше, дальше, дальше, дальше. А дальше тоже, а тоже ничего, а тоже классный, классный, интересный, пубертатный такой день. Дорогие мои, в принципе, в этот день что может происходить? В, это, в этот день может происходить какие-то похвалы каких-то некоторых начальников. Но я бы сказала, что этот день больше, конечно же, распределяете нагрузку в этот день. Поэтапно все делаете, а возможно, самое вкусненькое немножечко оставьте на потом. То есть здесь планомерное развитие вашего дня, но их бы как бы не получит. К сожалению, либо к счастью, придется планировать этот день, чтобы он прошел на ура и максимально с похвалой для вас, с какой-то некой прибылью, возможно, в будущем, либо с какими-то успехами, достижениями здесь вот такие особо интересные карты, поэтому, я бы сказала. Но это в будущем. Я бы не сказала, что в этот день. Вот. Поэтому, дорогие мои, классный день, но надо его распределять. Возможно, вы встретите каких-то таких людей. Возможно, какие-то люди вам скажут, какая вы красивая, либо какой вы красавец писанный. Поэтому, возможно, также какие-то комплименты, подарки, вести. Возможно, также вести о какой-то победе. Возможно, вы где-то там победили, где-то лотерею выиграли. Да, это... А это спам, дабы завлечь, а чё? А чё бы нет, ну вы же выиграли Ладно, ну здоровский поэтапно Но главное правильно его распределить И тогда все будет, я бы сказала, it's ok в этом дне Возможно, встречание с какими-то такими интересными людьми. Возможно, встреча... встречание с властными людьми, которые могут под собой иметь happy end и, возможно, хорошее сотрудничество. Возможно, правда, похвала от начальника, либо вы сами начальник, который может похвалить других. Давайте дальше, давайте дальше. Так. Ой, дорогие мои, ну давайте, кто вы здесь, не знаю, но здесь у нас а, у некоторых день проиграется, что кто-то будет внимать чужим а, словам, кто-то будет слушать, кто-то будет учиться, а кто-то будет учить. Вот здесь, на какой вы стороне зла и с какими вы печальками, я думаю, что вы решаете в этом плане, конечно же, сами. Но здесь я бы сказала, что этот день, возможно, наполнен какими-то уроками в жизни, то есть вы будете, а, возможно, подконечены конец дня вы скажете, вот-вот-вот, ничему вас жизнь не научила. Но это такой, как вариант, возможно. То есть вы что-то поймете в этот день, и даже какой бы у вас возраст бы ни был. Возможно, также вы будете внимать каким-то чужим интересным фантазиям. Может быть, вы сами сегодня в этот день будете фантазировать. Возможно, также кто-то вас заставит пофантазировать. Именно кто-то вас наставит на именно путь фантазии и творчества. Поэтому, дорогие мои, если вы преподаете, либо вы учитесь, либо вы творческая личность, этот день ваш, этот день классный для реализации каких-то таких потребностей, в социальной сфере то есть учение и нравученение либо в учитель либо учение для вас как ученик но при этом творческие потенциалы какое-то такое какая-то некоторая наивность я бы, я бы сказала что здесь сыграет немножечко в плюс этому дню. Поэтому, возможно, обучение, возможно, какие-то уроки вы можете а, как-то заново пройти, либо их просто вспомнить. Поэтому, дорогие мои, ну такой, а, возможно, какие-то советы вы будете получать от некоторой дамы, либо именно дамы будут получать какие-то здесь советы, если, а вдруг вы дама, и вдруг кому-то даме какой-то будете давать а, некоторые советы по ее фантазиям, ее мечтам. Давайте дальше... О. Ну вот здесь, конечно же, ближе к выходным, либо на выходных, уже у нас будет подведение некоторых итогов, также какие-то уроки не исключая, но здесь, возможно, кому-то придется как-то попыхтеть, возможно, кому-то придется какие-то проблемы решать, и причем очень сильно важные. Но это либо под конец недели Либо где-то на выходных Либо рядом с выходными То есть здесь важные задачи Важные решения Именно для вас В вашей жизни Вне зависимости от того Как смотрят это на, на ваше решение И на ваши такие проблемы Другие люди То есть здесь я бы хотела сказать Вот такой намек И это важно Поэтому здесь подведение итогов Какие-то важные для себя процессы Куда я пойду куда я не знаю подам свое заявление э, что я сделаю э, что что мозг штурмовой э, какое-то предупреждение возможно почему бы нет возможно штурмы ваших мозгов по поводу каких-то вещей также, возможно, я бы сказала, может и какие-то все-таки известия по поводу работы. Я вот не исключаю, но, возможно, серьезные изменения в ваших достижениях и не только в работе, но и вообще в жизни. То есть здесь прям важный-приважный день. Возможно, вы где-то очень будете решительны в этот день. Ну, то есть какие-то глобальные все-таки вопросы, вы будете как-то их решать. Ладненько. Давайте дальше. У нас любовные сферы пошли на выходных, либо ближе к выходным. Любовь, любовная. Возможно, встречи, свидания. Возможно, также а, хорошая работа, хорошее свидание, хорошее именно взаимодействие с мужчинами женщинами. Возможно, с мужчиной чисто, либо мужчина сам хорошо будет со всеми взаимодействовать. Возможно, день пройдет очень сильно классно, здоровско. И именно в плане тюрьмы плохо отношений он будет более такой удовлетворительно именно в каком-то неком моральном плане здесь у людей не исключая какие-то сферы знакомства возможно какие-то поездки какие-то свершения возможно вы встретите какого-то молодого человека в этот день но прям любовная любовь возможно у вас будет именно такое я хочу заниматься какой-то своей личной жизнью, я хочу там поговорить с тем человеком, который мне приятен. Не, одна, не всегда двойка чаш, это об, обозначает, что это прям любовная любовь. Это может быть ваш чистый, э, личный такой великолепный классный друг, с которым вам классно, здорово и замечательно. Это может быть просто проведение времени с любимым человеком. И не только любимым, но и все-таки тем человеком, с кем вы эмоционально связаны. Поэтому а, хороший день, возможно, также стоит обратить внимание, что хороший день для любовных отношений, либо для вашей личной жизни, либо обратите внимание на человека, который с вами рядом. Поэтому давайте дальше, дальше, дальше. А дальше у нас интересно, дальше либо под конец вообще недели, под самый-самый конец у нас пятерка жезлов. А, здесь в, как в танке. Здесь называется очень хорошая позиция, вроде как пятерка жезлов, что-то вот какое-то какое битье палками, возможно какие-то скандалы, какие-то истерики, истерии, возможно, но здесь как в танке, здесь у нас мир, здесь у нас умеренность. возможно какое-то битие э кого-то на работе, но будет без вас, а возможно, а, а мало ли кто работает по выходным. Поэтому, дорогие мои, возможно, вас какая-то буря просто обнесет как-то мимо, а вы будете либо в танке, либо дома, либо от всех подальше. Но вот здесь, чтобы не случалось, какие бы конфузы, какие-то конфликты, либо какие-то битье палками, либо споры, либо я круче, а ты не круче, вас это будет, ну, грубо говоря, вам будет все равно на это. Вы будете в своей тарелке, вы будете, возможно, в комфортном доме, либо где-то к там, где вы, в принципе, привыкли быть, но при этом вот без вся Пожалуйста, Не ко мне, я, я, я в отпуске, либо я на выходных, ничего не знаю. Но здесь, вот я бы сказала, позиция как в танке, поэтому вам будет все равно, что творится снаружи, у вас есть ствол, у вас есть пушка, у вас есть цель, вы знаете, что надо делать, но я не думаю, что вы будете что-то делать, но не исключаю по такому миру. То есть, возможно, проведение умиротворения, но я не исключаю какие-то такие э, э, ш, шмякать по лбу. Поэтому, возможно, вас, но ну, вам будет уже... Вы, вы подставите второй щеку. А, возможно, вы кого-то, ну, уже успокоитесь. Шмякните по башке кого-то и успокоитесь. Ну, мало ли. Поэтому, спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Лайк, комментарий и ставьте уведомления, дабы не пропустить следующие новые видео. Погнали далее. Здравствуйте, кто у нас выбрал вот такой классный второй вариант синенький ну давайте ваша гляделка на недельку с 9 по 15 ноября мы будем смотреть энергию неделю вначале а потом уже по дням давайте общая энергия у нас семерочка пентаклей такая интересная замечательная карта терпения подведение итогов возможно даже чужих то есть возможно даже немножечко я бы сказала с, таки, с таким маленьким человечком и как он смотрит на это все Тару счастье имеет позитивные здесь отношения и позитивный какой-то взгляд на семерочку Пентакли. И здесь бы я сказала, возможно, почивание на лаврах. То есть вы будете смотреть на свои некоторых достижений, говорить, какой вы молодец. Либо все-таки так гордиться с собой. Я-то все умею, я-то все могу. Возможно, что-то на пути вам встретится. Какие-то также денежки я не исключаю. Возможно, денежные какие-то прибыли, компенсации могут приходить в этот день. Возможно, долгожданные, либо те, которые, в принципе, как-то запоздали. То есть, возможно, вы с какими-то чужими, чужими какими-то результатами будете сталкиваться. День, кстати, неделя, возможно, также пропитана некоторой терпеливостью. То есть, возможно, вы будете очень сильно усердно терпеливы в этот период времени. Возможно, даже ко всем. То есть, но, но здесь есть, есть такой момент, что нервы могут потратить, а терпение очень сильно надо. Возможно, у кого-то оно прям будет ангельским. Поэтому подведение итогов, хвостовство и гурдение с собой. Окей, давайте дальше. Так, подням у нас восьмерка мечей. Ой, ну здесь я бы сказала, что... Здесь восьмерка мечей, четверка жезлов, двойка жезлов. Будете задумываться в этот день э, всякие задумки, всякие мысли на будущее, на сейчас, на грядущее, на праздники, как что сделать. Возможно, а возможно вы просто организатор массовых мероприятий, этот день ваш. Здесь именно я бы сказала, что вы будете думать над всем и вся. Возможно вашу голову будут э, как-то раскрывать некоторые события, то есть заставлять делать так и при... Чтобы вы какие-то решения, не то чтобы принимали, а как-то спрашивать ваших решений по какому-либо поводу, тут тоже может проигрываться, но это как не основа, а как некоторое дополнение к этому раскладу. Некоторая такая трактовка, немножечко не своеобразная, но подходящая, в принципе, может подходить. Поэтому для всяких дум, интересных соображений, интересных взглядов и рассматривания каких-то ситуаций, это идеальный День. Я не хочу сказать, что всегда восьмерка мечей это ужасно. Возможно, все-таки здесь, в этом, в этом дне вы не сможете что-то решить конкретно. То есть вы просто будете рассматривать какие-то ситуации, но решать здесь э, достаточно сложно. Либо решать вы будете, но те проблемы, которые вы имеете, над ними власть, но не над теми, которые у вас власти нету. То есть вот такой интересный есть момент, ну, момент думаний, рассчитываний, смотрений, возможно, планирования каких-то праздников, успехов, либо какого-то дня рождения, на будущее можете как-то задумываться в этот день. А, давайте дальше. В принципе, дальше такой интересный, своеобразный, солнечный день. Солнечный. Почему солнечный? А потому что солнышко у вас. Солнышко у вас здоровое и классное. Поэтому у нас десяточка жезлов и шестерочка чаш. Дорогие мои, вот в этом контексте я бы сказал что вы, возможно, будете брать на себя слишком много. Возможно, вы провозгласите себя королем мира что в принципе я все могу я все сумею день достаточно положительный возможно есть какое-то сграние по поводу того по поводу всяких дел а, возможно также время времяпрепровождения с детьми я не исключаю такого момента возможно тяжело просто будет с детьми если вы воспитатель но при этом я бы сказала день пройдет очень сильно позитивно классно и в хорошем настроении если вы воспитатель, то, да, детки могут немножечко подсесть на голову, на плечики. Поэтому осторожненько, осторожненько. Но при этом оптимизм я не думаю, чтобы вас покинул. Давайте дальше. Так, королева жезлов. О, ну здесь дамы. Если вы харизматичные, если от вас зависит все, если вы блистаете талантами, либо талантливый человек вперед с песней ваш день. Вот здесь харизматичным дамам, либо дамам, которыми, которые выступают на публике, выступают вообще как-то на аудиторию либо достигают всяких своих планов надежд перелетной птички, которую везде-везде щебечет, а, возможно, певицы, почему бы и нет, а, возможно, те дамы, которые задействованы во многих проектов, дабы договориться со всеми, это ваш день. Поэтому, дорогие дамы, если какие-то такие профессии вы занимаете, то вперед с песней, классный день. Если вы не такая дама, если вы такая интересная и, и хрупкая, то я бы сказала, что здесь вы будете гореть именно каким-то ярким пламенем, огнем. Возможно, некоторые харизму у вас появится то есть вы будете э, как-то харизматично именно в плане что вы как-то на окружающих будете влиять очень сильно магическим способом вам будут открываться возможно также все двери то есть возможно также вам приспичит просто тупо накраситься в этот день если вы не краситесь либо как-то одеться красиво то есть здесь более открыты двери более для ярких личностей либо такие качества яркости харизматичности и какой-то такой индивидуальности немного царства будут присутствовать и при присущи именно в этом дне. Я не исключаю, в принципе, мужчин. У нас мужчина и женщина смотрят, возможно, для мужчин, если для мужчин. Возможно, именно такая женщина очень сильно сыграет свою некоторую роль в этом дне. То есть она будет важная, либо она как-то способствует какому-то развитию, либо способствует каким-то денежкам. Я не исключаю. Возможно, также. Если, Но я бы не сказала, нет, вот здесь я бы не сказала, что это мужчина. Здесь, скорее всего, какая-то женщина будет способствовать вашему интересному дню и, возможно, некоторому развитию и при этом каким-то финансовому благополучию. Поэтому к финансовому благополучию, возможно, вы просто будете задуматься и всеми путями прогрессовать свое финансовое состояние. И как-то с этим интересно водиться. Поэтому, дорогие мои, очень... Очень-очень шикарнейший день, шикарнейший. Я бы сказала, шик, блеск, все дела. Так, далее у нас, далее у нас. Дорогие мои, если вы, если вы кропотливая личность, следующий день для вас. Не, не знаю, считайте, это как четвертая карта. Четвертая карта. Кропотливым личностью. Далее у нас кропотливый день, где надо уделять внимание очень большим деталям. Главное, ничего не упустить. Дорогие мои, возможно, здесь... Я бы не сказала какие-то предательства, нож в спину. Возможно, будет идти не так, как вам захочется. Возможно, некоторые дамы, либо некоторые учения вам будут очень сложно даваться, либо вообще не даваться в этот день. Возможно, вам будет не до всего какого-то вкусного и интересного, а главное свои дела сделать. Здесь такой тоже, как вариант, проигрывается. Но здесь день больше благоприятствует именно... Тем делам, которым необходимо уделять внимание, то есть какие-то вашим потребностям домашним делам, возможно, кого-то обучать, кого-то снабжать чем-то какими-то данными, либо какими-то также хорошим бытом. То есть занимайтесь какими-то больше кропотливыми делами, но при этом возможно просто у кого-то что-то будет не получаться, либо с учебы, либо с каким-то развитием. То есть здесь достаточно сложно, достаточно сложно подходить к этому дню, но в принципе я бы не сказала, что даже он совсем критичен, но Десятка Меча особо, конечно, возможно, просто подведение некоторых итогов по поводу учебы, работы, либо как-то будете возможно, слишком критично относиться к себе, слишком педантично, слишком будете чересчур м -м, привередливы в этот день. Возможно, какие-то такие вредные привычки, либо будете просто вредны, а возможно, просто вреденна будет рядом с вами. <с Возможно, вы мужчина и будете вредно жену наблюдать этим днем, которая все будет говорить: нет, не хочу, не буду. Возможно, вредно будет не только жена, но и дети. Поэтому, ну такой, немножко вредноватый день, немножечко такой вот такой, такой эгоистичный, но при этом не исключаю, что вы можете даже в таком моменте переиграть под себя. Вот. Поэтому, дорогие мои, кропотливость, я думаю, очень будет в этом дне больше проигрываться, нежели лучезарность, чем предыдущие дни. Возможно, как совет, да? Ладно. Давайте далее... Ну, тут жезлов. Ну, кидать, кидать. Окей, а, нестабильные энергии, нестабильные ситуации. Меня все нестабильное, я не знаю, что будет дальше. Здесь может присутствовать в этом дне. Возможно, некоторое начало, именно я хочу, я желаю что-то очень сильно вкусное. Но я не знаю, что. Что мне взять? Тортик? Люсь, мне тортик взять или чизкейк? Дорогие мои, у вас может присутствовать какое-то незнание, непонимание, ошибушение ваших мыслей, ваших хотелось в этот день. Но что-то вы обязательно будете хотеть. прям? Но это будет, я бы сказала, не сильно сформировано. Возможно, будут э, детки, возможно, детки, у кого детки, будут очень сильно шебутными в этот день, гиперактивными. Возможно, у вас будет некоторая гиперактивность, прям. все я хочу, все я буду, я везде, всюду, мне все надо. Вот здесь какая-то, если вы очень сильно динамичную имеете жизни, там, везде бродите ходите, возможно, почтальон просто, то это ваш день, это классно. Поэтому, дорогие мои, вот такой интересный шибуной день. Возможно, наполнен всякими вестями всякого рода, вообще, отовсюду, спам, реклама, реклама, спам. Возможно, вы просто на это обращать внимание будете, после моих слов. Возможно, вас просто там везде одолеют какими-то сообщениями. Вот, значит, Ксюха хочет это, значит, Димка хочет то и не знаю, куда, чего себя девать. Тут, возможно, какой-то такой, некий такой щенячий переп полог а, вот всякого рода сообщения могут присылаться возможно счета вот это чеки и все вот эти вот какие то такие вещи могут прям разом налететь то есть вот такие энергии и может именно еще быть внутри вас и окружать вас возможно окружать что будные дети если вы там воспитатель допустим окей okay. давайте да ну, логика наша все. Дорогие мои, а, ваше все. Как кем бы вы ни были, логические задачи, ответы, сканворды в этот день будут решаться очень сильно здорово. Кто дома сидит, любит сканворды, японский, китайский, судоку, этот день ваш, дорогие мои. Поэтому этот день, да, э, в этом дне, возможно, как некий такой совет, что вы можете, да, вы все можете, все сможете. Это ближе к выходным, либо на выходных вы все сможете, это... Пятая, пятая, нет, шестая, шестая карта. Вы все сможете, вы, вам все подвластно, но решать придется головой. Если вы привыкли что-то силой, нет, головой. Здесь, возможно, какие-то новые мысли, новые шебуршения ваших мыслей также продолжение вчерашнего дня у вас какое-то до да, развитие, ну да здесь может именно захотели там по тузу придумали я хочу я придумаю я сейчас все придумаю а следующий день скажу потом поэтому в этом не у вас все получится но здесь возможно перегибание палок либо немножечко я хочу, чтобы ты по, по песку этому ходила, и чтобы я его целовал. Здесь вы можете нагибать немножечко вот в таком контексте других людей под свою волю. Ну, это как некий такой негатив, но он все равно присутствует. Я хотела бы об этом намекнуть. То есть, возможно, вы будете гипер... Именно активно, но в плане загибания всех и других другой чужой воли по отношению к вашей. То есть немножечко даже в каком-то таком контексте. Возможно, если вы какие-то проницательные люди, имеете э, дело с информациями, знаниями, то это также ваш день, это я не исключаю. То есть, возможно, какие-то... Э, агитация кого-то, выступление, и они очень сильно, я бы сказала, пройдут на ура. То есть здесь люди будут больше говорить в этом дне, мастера своих слов. А, возможно, хорошая речь, если у вас речь, как у меня была. Не очень порой бывает. То здесь. Ну классно именно для такого какого-то контента. Возможно, контент снимай на выходных. Никак иначе. Либо какие-то прямые трансляции, если кто видео, давай вперед песни ближе выходным либо на выходных окей okay, давай погнали далее пятерка четверка другие мои нет каких-то вот я бы сказала что если кто-то что-то возможно здесь может проиграться что кто-то что-то будет очень сильно к вам как-то едок как-то не давать вам пути назад возможно какое-то немножечко влияние именно какого-то негативки, но в плане как будто не будет как-то, нельзя допустить каких-то ошибок в этот день. Но это, это уже конец, это уже последний, я так понимаю, день, либо предпоследний, либо последний. Поэтому. Ну, здесь возможно какие-то ссоры. Какие-то переполохи. Возможно вы кого-то поставите в какие-то сложные ситуации. Сложный будет выбор. Возможно вы просто будете. Не сможете решить что-то. Просто как поставите себя немножечко в тупик. Возможно вы не найдете компромисса с любимым вам человеком. Либо с каким-то определенным молодым человеком. Либо человеком властным. То есть возможно здесь также кто-то вас будет нагибать. Именно в плане властности. Вы в тот. Раз вы, ну, вы вы вы там, а здесь так, То есть, возможно, вы просто там кого-то что-то сказали, кого-то сказали, я хочу так, вам сделали, а потом с вас спрос, поэтому, дорогие мои, за своими словами я так понимаю следим на выходных, потому что с вас спрос может быть либо какие-то такие неприятные последствия от предыдущего дня, если вы перегибали там палки. Ну, день достаточно своеобразный, возможно, слишком будет кто-то рядом, либо вы сами будете эгоистичны. То есть, какой-то некий приступ эгоизма, некий приступ вот я хочу, я буду, я царица, я царь, все дела, вот это может быть, кстати, и присутствует. То есть, возможно, вы кому-то будете не давать каких-то поблажек, и не давать каких-то выборов, а будете решать сами за себя, за всех, за всю Европу. Поэтому, дорогие мои, ну вот такой интересный день, такая интересная неделя. У нас по второму, по второму варианту, спасибо. Комментарий, лайк, подписка и уведомления ставьте, чтобы не пропустить следующие гляделки, следующие видео на канале. Здравствуйте, кто выбрал у нас третий вариант, вот такой третий интересный, песочненький. А, давайте посмотрим вашу гляделку на недельку с 9 по 15 ноября. Будем рассматривать энергию этого, этой недели в начале, а потом уже по дням. Так, дорогие мои, ну, энергии этой недели, это у нас семерка чаш, такая здоровская, классная, также карта, но в свою же меру. Дорогие мои, у вас могут здесь присутствовать какие-то фантазии, самообманы, желания. Вас могут, может, распирать на все и сразу. Вам хочется всех, вам хочется вся, вам хочется постигнуть все, скушать каждое мороженка, купить, возможно, потратиться, возможно, также. У вас а, прямо как-то перебор с вашей какой-то фантазией. Возможно, некоторый выбор вдохновений может у творческих личностей. Если кто занимается, то это очень хорошая неделя для такого рода творчества любого формата. М то есть вот такой интересный. Фантазии просто зашкаливают. Возможно, просто появится очень много желаний помимо дубленки купить еще и шубку. Поэтому, дорогие мои, ну вроде как ноябрь все дела. Ну ладно, ну кого-то ноябрь. Поэтому, А возможно, вам захочется это с кем-то, возможно, с кошечкой какой-то, с подружкой, да, с подружанькой, с темненькой. Возможно, а что же нет? Вот такая вот такая вкусная, чупа-чупсная неделя, которой захочется все сразу и прямо сейчас. Для, творче для творческих людей очень хорошая. Для каких-то именно аналитических моментов. Достаточно проблематично. Поэтому давайте, давайте. Первый день, первый день у нас <смех> башня, восьмерка, пятерка, чаш. Дорогие мои, ну... Те инструменты, которыми вы что-то творите, что-то делаете, пожалуйста, берегите, потому что сломаться они могут. То есть, возможно, какие-то поломки на работе, либо теми инструментами, которыми вы пользуетесь. Карта рассыпется, да, поломаются. Поэтому здесь, возможно, какие-то ЧП, какие-то непредвиденные случаи, непредвиденные обстоятельства, возможно... Избавление. Если вы в этот день избавляетесь от всего хлама и сдаете, как обычно, вот сейчас у нас в, сад, в саду проходит, отдавай, металл, отдавай газету, мы будем рады. То вот здесь избавление от всего хлама, ненужного, которого приносит, возможно, также вам некие страдания, это будет очень сильно здорово. То есть какие-то чистки, если кто-то вдруг медитация, чистки, очищение от всего, я сейчас весь гардероб разберу для этих людей из таком контекста это более будет положительный потому что очистка уборка убирание все самого ненужного которого возможно уже накопилось которое некуда складывать либо которое уже надоело уже не хочется на это смотреть а хочется только плакать вперед с песней а возможно просто разобрать чистенькое красивое место вот это положительное для да, такого процесса день. Но если у вас такой процесс более такой творческий и созидательный, то здесь может именно как-то не давать как-то вам созидать, не даваться вдохновения в этот день. Возможно, также какие-то непредвиденные ситуации и ЧП. Возможно, просто расстройство, Либо какие-то плаксы, вакса, гуталины. Либо рядом с вами, либо будете вы. Поэтому, дорогие мои, ну вот смотря как проведешь день. Как проведешь день? Можно так, а можно иначе. Поэтому давайте дальше. Давайте. Так. Душа попросится в пляс от всего самого ненужного. Дорогие мои, в этот день, возможно, какое-то немножечко как зомбик. Зомбик, возможно, не выспались. Будете ходить как, зомби, как зомбик вокруг да около. И будет тянуть вас куда-нибудь туда. Поэтому здесь больше такой день, основанный не на каких-то мыслях, вы здесь больше, как здесь некоторые, кто-то здесь морально просто устанет, и хочется уже куда-то, душа хочется в пляс, и то есть вас будет больше нести. И вы, возможно, также здесь не согласованы с действием вашего разума и ваших действий, то есть вы немножечко можете не отдавать себе отчет в каких-то своих каких-то действиях. Для кого, для кого как день? если у кого-то работа очень сильно требующее внимание, то, пожалуйста, будьте просто внимательны, потому что вас могут просто... Вы душою там, мыслями отключены, но вам надо работать, либо вам надо делать какие-то дела, которые от вас требуют усидчивости. Пожалуйста, вот этот день очень сильно тогда аккуратный. Если вы, в принципе, не знаю, очень занимаетесь, любите спорты, любите заниматься спортом, где особо ничего, вот именно вот как-то, какой-то хобби, то вперед с песней. Но здесь какое-то большее снижение некоторого внимания и концентрации, и будете немного этот день как на инстинктах переживать. Поэтому инстинкты, возможно, также вами будут больше руководить, нежели какое-то некоторое осознание. Ну, возможно, какие-то приступы паники, страха, либо какие-то неприятные ситуации могут, в принципе, ожидать. Но, пожалуйста, будьте тогда предельно аккуратны в этот день давайте дальше у нас пажик девяточка чаш и умеренность очень даже здоровский очень даже приятный теплый день который в принципе вы будете всеми методами а себя как-то возможно вы купите дофига всего мороженого который вы уже давно хотели купить возможно выполнение всяких в этом в этом дне я себя побалую конфеткой я, я, я сидела на диете два года сегодня конфетку в первый раз поэтому Поэтому, э, вот в, в этот я не говорю что вы сорветесь здесь целенаправленное балование себя любимой любимого <свят> любимых детей внуков внучаток и тому подобное здесь вот целенаправленная положительная энергия созидательного характера до да, этого у нас немножечко было разрушение сегодня мы созидаем сегодня мы делаем так как нам нравится мы устали от всех это всего давайте наслаждаться жизнью. И здесь вот некоторые люди, возможно, люди рядом с вами будут об этом говорить. Наслаждайся сегодняшним днем. Этот день вот такой интересный с такими интересными а, намеками. Ой, некоторое успокоение от этих предыдущих дней будет присутствовать. Возможно, просто чтобы добиться некоторого успокоения, сделайте побалуйте своего внутреннего ребенка. Поэтому погнали далее. Да. <смех> Так, ну кто у нас будет решать? <смех> кто у нас будет решать проблемы с инстанциями, документами и тому подобное? Ну, где-то в недели, может, где-то плюс-минус. Но здесь мы можем решать, можем вогнаться немножечко в ступор. Возможно, какие-то счета, счетчики, офигеть, какие счетчики. Тут То тоже может быть. Возможно, счетчики очень даже здоровые. Вы не ожидали, а так мало, оказывается, надо платить, либо что-то надо будет выплачивать. Также возможно здесь день. Что посеем, то что, конечно же, будем смотреть и наблюдать за своими результатами. То есть, здесь день достаточно справедливый. Но что вы сделали дом, то вам окупится именно в этом. Если будем лаботрясничать, делать все только, все, только для всех и для себя то логично, вы только от себя можете результаты ждать, а не от других, поэтому если что, в этот день карма, карма какие-то вещи могут очень сильно с вами случаться, возможно какие-то счета, счетчики, проблемы тоже они могут быть, я не могу все равно их исключать, все равно такие очень сильно, достаточно сильные карты Возможно, кто-то не справится с какими-то ситуациями. Я не исключаю, но я бы не сказала, что там все не справятся. Нет, многие справятся, но этот более день такой. Будете наблюдать за тем, что вы сделали при, в предыдущих днях. Поэтому, возможно, какие-то решения вам будут оглашены. Возможно, какие-то правды вам будут сказаны. То есть, возможно, кто-то скажет вам какие-то вести, и вас поставит этим фактом перед какую-то. Ну, поставит в известность. То есть кто-то может вас реально поставить в известность там, о каких-то результатах. Возможно, о вашей работе, либо о ваших достижениях, либо вообще какие-то инстанции. Но здесь вот я бы сказала, что вы сделали, то вы вот в этот день вы можете прям, а, смело наблюдать за результатами тех действий, которые вы делали ранее. Так, душа здесь более следующий день у нас. Это либо ближе к выходным, либо на выходных. Как кому удобно, это у нас а, четвертая, да, четвертая, пятая, нет, пятая, пятая, вру, пятая карта, а, и две дополнительных. Поэтому <как> здесь у нас туз, четверка и мир. А здесь больше э, день. Возможно, здесь может проиграться для некоторых очень сильно какой-то плаксивый. Я не исключаю. Какая-то плаксивость, возможно, какая-то немножечко, но я бы не сказала раздражительность, но какое-то вот такое дрожание голоса, либо какие-то э, поднимание давления я не исключаю в этот день. То есть здесь будет перегруз каких-то эмоций, да, но при этом... Это, возможно, как-то отыграется на вас, либо на вашем здоровье, либо на вашем восприятии. Если вы дома сидите одна, можете загрустить, сплакнуть и тому подобное, я не исключаю. Но я бы не хотела сказать, что все так сделают по миру. Возможно, некоторая закрытость, возможно, общение с какими-то иностранцами, да? возможно, общение с какими-то людьми издалече а, могут присутствовать в этот день. Но больше он более эмоциональный, возможно, от, от вас потребует очень много эмоций в этот день, очень много моральных какого-то а, вашей некоторой силы. Вот. но именно физики вас не будут трогать. То есть, возможно, вам будут да, названивать, либо как-то написывать, но при этом вы нигде не будете как-то задействованы в этот день. Возможно, вы просто себя немножечко измотаете, но именно в моральном, но не физическом плане. День достаточно спокоен, но достаточно также эмоционален. Возможно, какие-то знакомства, какие какое-то внимание я не исключаю по такому сочетанию. Давайте дальше. Так. А. А, так, ну, ладненько. Тройка чаш у нас в начале, и, соответственно, десятка и рыцарь Пентакли. Ну, давайте так. Дорогие мои, в принципе, день достаточно классный, здоровский, тоже я бы хотела сказать, но в плане, если вы будете очень сильно социально активны в этот день. То есть, если у вас работа связана с социальной активностью, это ваш день. Что, если вы эм, именно будете проводить с время с друзьями, с родными, с людьми, даже с родственниками, это будет более благоприятное развитие событий. То есть, возможно, пахание на чужих грядках, это наиболее будет классно, чем нежели вы будете страдать в одиночестве. Поэтому здесь больше социально активный день. Возможно, какие-то встречи, свидания, либо какие-то подружанки, друж... дружбанные брошки. Э, бро, имеется в виду. Э, сленг, сленг. Что-то, я без сленга никуда. Поэтому, Но достаточно возможно, с кем-то надо будет поработать. Возможно, социально... Активная работа, если, если в группе, в команде и тому подобное, вот здесь я бы сказала классный день для каких-то таких социальных мероприятий. Возможно, если вы кем-то там, не знаю, кого-то приглашаете к себе, то стоит кого-то пригласить. То здесь больше социальная активность, и она больше здесь играет в некоторый положительный плюс. Возможно, у вас просто день будет такой, что вас выдернут прямо с и говорят «Эй!» Петь. Все, погнали, пошли, петь. Зинка, Зинка не может ждать себя, Все, и все. А потом к Зине, а потом к Федору заехала, потом к Ваське. Ко всем заехал, со всеми повидался, а потом к мамке с папкой поехал. То есть здесь больше какой-то... Возможно, так вас выдернут. Но здесь больше социальной активности, и это намного положительно как-то играется, возможно, также на вашем счету и тому подобное. То есть, возможно, вы получа... будете пол... получку, в принципе. А почему бы, собственно, и нет? А, возможно, какую-то премию, либо получку, либо от кого-то просто. Возможно, от долги. Ну, вот возвращение долгов не уверен. Не уверены по рыцарю, но если долго ждали, то возможно. поэтому больше социально такой активный день либо вас выдернут, либо больше, лучше. Посмотрите на какую-то социальную активность. Это ближе у нас к выходным либо на выходных. А, последний у нас такой интересный денек, либо также выходные. А, начало выходных у кого-то. Здесь у нас семерка жезлов, двоечка, пентакли и а, импера о, о, императрица. Верховная жрица. Дорогие мои, ну, здесь, возможно, некоторое, а, такой момент, что кто-то что-то проболтается, либо у кого-то что-то с языком будет не так, кто-то что-то съязвит, кто -то имеется в виду, кто-то не сможет держать какие-то секреты в тайне. Возможно, кто-то будет слишком болтать. Возможно, кто-то слишком будет закрываться. И никак иначе. Тут тоже может проигрываться именно в плане болтливости чьей-то. Либо... Возможно, вам доверит какой-то секрет, возможно, вы будете слишком как-то активны, но при этом не, меня, меня, пожалуйста, не трогай, я в своей работе, мне ничего не надо, я все, меня нет. То есть, возможно, правда, вы закроетесь от всех и просто будете молчать в тряпочку и особо ни с кем не разговаривать. То есть, все равно разговаривали уже на предыдущий день, уже надоело болтать, пожалуйста, отстаньте от меня на следующий. Я не исключаю. Возможно, просто одинокое сопровождение, одинокий такой день, немножечко как-то попахивает каким-то таким, немножечко печалькой, но все равно, если вы в этом, в этом, дне, в этом дне решили что-то познавать, что-то в одиночку, но при этом не ссылаясь на кого-то, и не завися от кого-то, ну, либо чуть-чуть зависеть хотя бы, хотя бы от кого-то, либо от каких-то ситуаций, то это здоровский день, если вы что-то познаете в одиночку. Я бы, я бы немножко сказала в одиночку, что вам необходимо, лично вам то это хороший день для таких каких-то моментов, возможно от вас будете рябоньковать в этот день и от вас будут требовать сделать то, то и ся, возможно кто-то скажет, слышишь, ты же знаешь секрет, ну-ка скажи ко мне, возможно вас будут донимать какими-то чужими секретами, либо чужими какими-то хитрыми сплетениями, а возможно чужими интригами, поэтому вот такой достаточно сумбурный день, но, возможно, с неким таким моментом, пожалуйста, вот сегодня меня не трогать. Вот вчера я вот это все сделал, все, сегодня с меня немножечко хватит. И вот здесь также может это проиграться. Поэтому спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Лайк, подписка и уведомления, чтобы не пропустить следующие новые классные гляделки и новые видео. Здравствуйте, кто выбрал у нас четвертый такой интересный каменистый вариантик. Ну, давайте по... Давайте, погнали. Общая энергия на неделю с 9 по 15 ноября и потом по дням посмотрим. Дорогие мои, на неделя, энергия недели на с 9 по 15 это у нас будет король мечей. Дорогие мои, здесь возможно... Некоторые люди, давайте так, возможно, некоторые мужчины очень много могут сыграть роли, и очень, они могут быть ключевыми фигурами, от них много чего может зависеть в этот, в, на этой неделе. Также я бы сказала, что здесь, возможно, какая-то сварливость кого-то будет, возможно, также хладнокровие, хладнокровие кого-то обуяет. То есть здесь больше какие-то решения, каких-то задач именно головой очень сильно вам будет подстать. То есть... Здесь даже хладный рассудок очень сильно сыграет, очень много ролей у вас, кстати, на этой неделе. То есть, возможно, все-таки также обратите внимание на свои какие-то мысли. Но также апогей свар сварливости я не исключаю. Возможно, какие-то такие ситуации, которые будут вас немножечко тормошить и тревожить на следующей неделе. Поэтому нет, энергия мыслей, апогей и всяких интересных действий. Поэтому вы, в принципе, да, король мечей мысли. Но дело в том, что вы решать-то очень сильно будете много на следующей неделе. Давайте далее. Значит, у нас в начале, в принципе, ничем особо не отличается. Восьмерочка Пентаклей, семерка и Маг, здесь бы я бы сказала, что люди, которые работают вдали ото всех, бухгалтера, которые в принципе как бы не особо трогают, но трогают, здесь вот некий труд, который вы работаете вдали ото всех, очень это важный Я бы сказала, что здесь вы, возможно, у вас получаться будет не все. Либо либо, да, либо то, что вы задумали. Но как-то сверх больше, возможно, у кого-то что-то не выйдет. Просто немножечко семерка жертвов, я бы сказала, здесь есть некоторое отстаивание своих рамок и границ. Поэтому я бы сказала сверхмер, возможно, вы будете прямолинейны в этот день. И как-то неукоризны, и непрекословны. Также наполнен работой, наполнен какими-то достижениями вашими хобби, если вы занимаетесь хобби, возможно, вы просто дома работаете, либо на дому работаете, то здесь больше работа, движение, вы все можете, но в пределах некоторых усилий и возможностей. Возможно, это чисто планомерный ваш обычный день, который вы решили и наметили лично для себя. То есть здесь вот именно какое-то такое, какое-то снобство, какое-то вот упорство очень сильно будет в приоритете в этот день для некоторых людей. Возможно, вы... Вы именно будет все слишком упор, упертые, упоротые <смех> и тому подобное. не то не только в этот день, но это в хорошем, конечно, смысле. Давайте дальше. А uh, дальше Так, кто вас любит получать всех? получать всех в жизни, это ваш день Это ваш день Кто любит получать? Давайте чистые какие-то советы Консультации, тому подобное а Возможно, это продавцы консультаты, Правда, это ваш день Это здорово для вас а Возможно, вы просто какая-то жилка Сыграет такая, что хочется всех Учить, всех норовоучать Что-то кому-то доказывать Кому-то в степени мешать идею. Возможно, кто-то вам скажет какие-то новые идеи. Возможно, вы учите, а вас будут учить. Здесь также могут, может, и проиграться немножечко наоборот. Возможно и правда, поэтому надо, не надо мне не некоть, поэтому, <смех> поэтому, но здесь какая-то правда, какая-то неукоснительные какие-то истины. Возможно просто ученик скажет, а вот Борис Михайлов, ну вот, ну вот то здесь не так. И ты так скажешь, офигеешь, а это правда. То есть вот здесь вот какая-то правда, какие-то уроки, учения, норовоучения, возможно, какие-то лекции. Если лекции по нетрезвому вождению, то это очень сильно тогда пройдет на ура. Если у вас какая-то, ну, вдруг такая занятость. Возможно, просто обострение некоторых истин, правд. Посты в Инстаграме с, с, с таким а, моментом какой-то правдивости жизни вас могут одолевать в этот день, поэтому что-то можете такое постить либо об этом говорить. То есть вы можете задуматься немножко о глобальном, о бытие, о правде, о нормах, моралях и тому подобное. Возможно, просто с, с нормами и моралями вы будете сталкиваться в этот день. Ладно, давайте дальше. Так, у нас рыцарь жезлов. пятерку мечей повешенный. Окей. Okay. Uh, <coughs> дорогие мои, uh, ну, в этот день, сразу говорю, нести, нести по рыцарю жезлов вас очень сильно может. Куда-то в неведомые края, в неведомые дали. Возможно, даже ваше какое-то такое... Uh, Наитие, даже в какой-то степени, кто так подумает, наитие, которая хочется везде все и сразу всем все доказать, вас не могу, может провести, привести к какой-то немножечко тупиковую либо ситуацию, либо вы будете рассматривать какие-то достаточно тупиковые жизненные проблемы, если вы консультант, правда, либо вы психолог, либо психотерапевт. Можете как-то рассматривать чужие ситуации, чужие проблемы, этот день больше вас, ваш, поэтому вот здесь, чтобы, возможно, вы просто что-то сделали, какие-то поездки, я бы сказала, возможно, у кого-то не особо совершаться, либо как-то будет с опозданием. возможно, кто-то опоздает также не исключаю, возможно, как-то детки будут немножечко мудрить, возможно, какое-то несогласование в этот день кого-либо из ваших членов семьи, я не исключаю. То есть, возможно, нарушение некоторых планов. Поэтому я бы не сказала, что здесь какое-то критичное, но здесь какая-то, возможно, просто немножечко тупиковая какая-то ситуация может присутствовать. Возможно, некоторые пытливые умы вас будут останавливать на вашем пути. Возможно, какие-то просто сообщения, вы куда-то что-то хотели, а тут сообщений, оказывается, акции больше нет. Поэтому вот, вот здесь какой-то такой интересный а, день, но не без каких-то хитростей. Так, давайте дальше. Сейчас я моготочками. Так. Здесь вы будете чего-то решать, какие-то глобальные проблемы связаны с какими-то недвижимостью, квартирами и тому подобное. Возможно, просто по поводу этого будете сильно загоняться. То есть, возможно, какие-то жилищные ваши проблемы, либо, возможно, чинить, ремонтировать, и, возможно, что-то вам потребуется, либо взбредет в голову, либо уже настолько надоешь, что надо с чем-то все-таки решать. Поэтому здесь больше вокруг хождения, вот это в этом дне вокруг... Да около будет нахаживание каких-то мыслей, каких-то планов и тому подобное. Возможно, если вы охранник где-то охраняете, да, и в принципе что-то нахаживаете, и что-то как-то именно проводите день больше на одиночестве, очень было бы неплохо для вас вот такой интересный день. Придумать можете. Возможно, от вас день потребует каких-то определенных действий, чтобы вы с чем-то справились, вы что-то придумали, вы с какими-то реальными, что-то делали, но это будет касаться либо дома, либо жилищных проблем, либо вашей, ваших родственников, семей. То есть, возможно, починка, либо что-то у вас прямо в голову ударит, надо что-то сделать. Но вот здесь вот, я бы сказала, хождение вокруг да около и какой-то проблемы и решения был бы очень сильно кстати в этот день. Возможно, просто вы будете решать какую-то определенную проблему и будете творчески к ней подходить. Вот, связано, конечно, я уже сказала с чем. Неплохой день, неплохой. Давайте дальше, давайте муторно. Я прям сразу говорю, муторный немножечко день. Если вы личность, которая работает именно долго упорно не торопясь это ваш день кто там высекает по дереву кто делает какие-то росписи кто делает вот какие-то такие индивидуальные вещи правда это ваш день но возможно также день потребует какого-то усердия упорства и какого-то прям денег времени и всего самого. Вот на, в, в этом дне вы можете зара, подольше заработаться, задержаться на работе, вы можете задержаться везде, вы можете сложно переходить какие-то кочки, возможно, спотыкания, возможно, какие-то вещи, которые не особо вам будут даваться в этот день. Но такое достаточно трудно труднопроходимое, как будто, знаешь, снег, все, снег повалил, и надо все это разгребать. И вот здесь вот то же самое, возможно, вот какой-то такой снег на голову и будем какие-то проблемы сквозь вот какие-то препятствия решать ну то есть какой-то проблемный день но если вы решаете и если вы кропотливый человек и достаточно можете очень долго продолжительное время работать над одним и тем же это ваш день но для других этот день достаточно сумбурный в плане медленности в плане замедления не получения и не получания, возможно Просто вы потратитесь, я бы сказала, возможно, какие-то такие глобальные вещи, либо на средства передвижения. Поэтому вот такой немножечко муторный, тяжелый день. Я не исключаю, что такой же и следующий день у вас. Вот как-то последний, вот это ближе к выходным. Ли выходные уже и, и вот этот день тоже ну, не особо. Не особо в какой-то степени, поэтому рыцарь чаш... Ой, рыцарь, рыцарь чаш, да. Рыцарь мечей, королевы жезлов и страшный суд. Здесь, возможно, какое то перегибание палок, либо каких-то решений. Возможно, вы будете в этот день, либо вы, либо женщина, будете уже выводы делать сразу. То есть, возможно, не взглянув на факты, вы уже будете все раскидывать, все решать, что вам надо сделать. То есть, возможно, скоротко, как сказать, быстрое развитие событий, быстрое развитие каких-либо решений с какой-то стороны. Возможно, вы будете такая резкая, такая, если, если вы резкий человек, если у вас реакция, если у вас работа, либо ваше хобби основано на реакциях, экстриме, либо каких-то таких вещах, показывания себя, возможно, просто к там, на коньках, а, возможно, в каких-то видах спорта, которые требуют какого-то некого акробатики, здесь очень хороший день для таких людей. <свят> То есть что-то такое глобальное и при этом акробатическое было бы классно для вас. Это ваш день. Это где-то выходные, если что. <свят> Выступать в выходные, да, будете? <свят> Ладно. Возможно, вы просто будет риски, как мангуст, какое-то такое, я бы сказала, обострение. Возможно, также будут какие-то у вас и встреча свидание тоже, но на которых вы будете решать, что будет дальше, либо как-то, либо будете дальше, либо как-то без этого с этим человеком, тут тоже может зависеть. А возможно, вы просто как-то будете решение уже свое рассказывать, либо как-то формировать решение по поводу определенного человека в вашей жизни. Возможно, к решению каким-то жизненным способствует некоторая дама. Я не исключаю. Ну, такой резкий мангусковский день. Мангусовский. Не, не знали словарь, дали посмотреть. Есть такое слово. Следующий день у нас девятка, четверка. Так, в своих мыслях, если вы дома сидите, это не ваш вариант, потому что мысли могут одолевать, могут немножечко вас снабжать на жадность и тому подобное. Вы можете быть жаденки, вы можете быть недоверчивы, вы будете скупы, возможно, в этот день. И как-то недружелюбны с а, а, обществом. Возможно, просто рядом женщина будет с вами недружелюбна и скупа. Вот, дорогие мои. Возможно, приступы всего самого невкусного, неприятного. Возможно, просто недоспали, и поэтому как-то будете, вот как будете не очень сильно радостны следующему дню. То есть здесь больше какая-то жаденка, нерадостность. Возможно, просто рядом такие люди будут происходить в этот день. То есть вот давайте так, день... День состоит из того, что будь проще, люди к тебе потянутся. И к сожалению, либо к счастью, вот такой я бы сказала совет для избежания каких-то определенных неприятных ситуаций в жизни. Будьте проще. В этот день люди реально к вам потянутся. Если вы будете сильно заморачиваться, я бы сказала, что вы перекинетесь в четверочку пентаклей что будете не сильно там переживать, возможно, кому-то, а возможно, просто закроете и закройте свои какие-то а, ото всех страхи. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, но все равно будьте проще, люди к вам потянутся, поэтому королева э, Пентакли, возможно, просто вам кого-то надо будет э, э, снабдить какими-то ресурсами, либо погладить, либо кому-то предоставить какую-то свою ласку и, ко и о ком-то позаботиться, дабы выйти из каких-то таких состояний. Поэтому вот такой, вот такая неделя у нас на неделе, поэтому спасибо за просмотр, ставим лайки, комментарии, спасибо вам за то, что досмотрели до конца эти все интересные гляделки, и я есть на бусте, если вы хотите знать про карты немножечко больше, про их сочетание и тому подобное, поэтому, соответственно, лайки распространяйте видео, почему бы собственно нет, вроде такой позитивненький у всех, вроде как прогноз. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.